Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию гороскоп на вторую-третью декады апреля для Овна, как солнечного, так и по асценденту. У кого луна вовне, это видео может быть полезным. Традиционно приглашаю вас в мой телеграм-канал ссылка в закрепленном комментарии. Заходите, подписывайтесь. Буду рада вас видеть в моем телеграм-канале, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из YouTube. Итак, после новолуния 12 апреля постепенно интенсивность и напряженность первой половины апреля будет уменьшаться. Во второй декаде апреля вы решаете проблемы быстрее, уверенно выходите на финишную прямую. Многие процессы подходят к своему логическому завершению. Вы получаете результаты, которые во многом зависят от приложенных усилий и ответственному подходу к делам. Конечно, элемент везения присутствует, но не стоит всецело на это полагаться. Если есть что скрывать, были попытки переложить свои обязанности на других – то сейчас можете об этом сожалеть. Новолуние 12 апреля на ближайшие две недели делает вас видимым для всех. Как с хорошей стороны, так и с плохой. Чтобы сгладить возможный негатив, можно всю энергию новолуния направить на улучшение своего внешнего вида, физической формы, прически, изменения имиджа. Во второй декаде апреля происходит окончание какого-либо важного цикла, проекта, деятельности. Но за этим обязательно последует новое начало. 14 апреля в 21-22 по киевскому времени Венера входит в знак Тельца в ваш символический второй дом. И будет здесь до 9 мая. Это период получения прибыли, вознаграждения за проделанную работу. На первый план выступят личные финансы. Дружба и ваши ценности, как духовные, так и материальные. Транзит Венеры по вашему символическому второму дому, по знаку Тельца, приносит пусть небольшое, но улучшение финансового положения. Удачные возможности, связанные с совместными предприятиями, продажей или покупкой предметов искусства или роскоши. Деньги могут появиться у вас благодаря партнеру в виде подарка или бизнес-проекта. Обстоятельства складываются в пользу денежных вопросов, ваших приоритетов и партнерских взаимоотношений. Возможен дополнительный заработок, премия или другие дополнительные доходы. Вторая и третья декады апреля благоприятны для начала работы на новом месте. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем, скорее всего, принесут прибыль. Хорошее время для любых дел, связанных с финансами а также для поиска финансовой помощи. Но при этом важно удержаться от соблазна потратить слишком много. Лучше всего во второй половине апреля накапливать средства. Большинство покупок в этот период в результате могут оказаться ненужными. Поэтому не торопитесь расставаться со своими деньгами, они вам еще пригодятся. С 23 апреля ваш Управитель Марс входит в знак Рака, в ваш символический четвертый дом. Здесь имеет статус падения и будет двигаться по этому знаку до 11 июня. Почти два месяца некоторого застоя, хотя это может проявиться в виде активной работы дома. Возможно, вы решите сделать ремонт или приобрести недвижимость, землю, и ваши усилия будут направлены на домашнюю работу. А может быть, родителям понадобится помощь, как физическая, так и материальная. Поэтому будьте готовы к различному повороту событий. Скорее всего, в третьей декаде апреля возникнет ситуация, когда потребуются деньги. Может быть, даже большие затраты. И это вполне вероятно к концу апреля. Также 19 апреля в 13.29 по киевскому времени Меркурий а в 23-34 солнце войдут в ваш второй дом и будут двигаться по Тельцу или по вашему символическому второму дому до 4 мая. Это Меркурий и до 21 мая солнце. И вот с этого момента стоит задуматься и ответить себе на вопрос, а есть ли у вас другие важные приоритеты помимо денежных? Важно понять, что ваши принципы и установившаяся система ценностей не менее важны, чем доходы и другие финансовые вопросы, которые выступают на первый план, во второй и особенно активизируются в третьей декаде апреля с 19-20 ну, числа. В этот период возникают благоприятные обстоятельства, благодаря которым вы улучшите свое финансовое положение но они являются следствием вашего духовного роста, которое, который дает впоследствии личностный рост. Хотя в этот период вы становитесь более приземленными, на первый план выходят материальные интересы, вы задумываетесь о новых средствах заработка, ищите возможность приумножить свое состояние, и в большинстве случаев, по крайней мере, до 23 апреля вам это удается. Как я уже выше сказала, 23 апреля в 14.49 по киевскому времени ваш управитель Марс входит в знак рака, где имеет статус изгнания, э, падения. Я запишу отдельное видео по этому транзиту. Посмотрите, пожалуйста, через неделю примерно появится на моем YouTube-канале. С 23 апреля вся активность будет направлена на ваш дом, личное имущество, семейные взаимоотношения, семейную собственность или бизнес и сделки по недвижимости. Потенциал этого периода можно описать как начало еще одного цикла энергии, времени, когда вам предстоит направить свои усилия в новые сферы. Если вы подумываете о создании нового проекта, пришло время глубоко проработать этот вопрос. И через пару месяцев привести эти планы в исполнение. Если вы планируете переезд, наступило время осуществить его. 27 апреля в 6.02 по киевскому времени полнолуние в Скорпионе в вашем символическом восьмом доме может затронуть темы общих финансов, инвестиций, наследства, трансформационных процессов. Вопросов жизни и смерти, и сексуальной энергии. Возможно, вам захочется пересмотреть или объединить ресурсы, совершить крупную покупку. Это касается сферы и деловых, и семейных отношений. Могут активизироваться вопросы, связанные с чужими деньгами, кредитами, налогами или страховками. Неудачное время, чтобы брать в долг. Но может быть также завершение какой-либо ситуации, связанной с деньгами, которая слишком долго не могла разрешиться. Возможно, появится возможность погасить долг. Более детально свой индивидуальный прогноз можете узнать на личной консультации, вопросы на главной странице и под видео. На этом у меня все, Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки моего YouTube канала. Подписывайтесь, поделитесь этим видео, с кем, кому оно может быть полезным. До новых встреч, до свидания.